Привет всем, кто зашел на мой канал, посмотреть это видео. Это первое мое видео, первый мой опыт будет с жидким акрилом. И как я говорила, видео, которое, где я показывала, какие материалы нужны будут для этой техники жидкий акрил, мы будем пробовать несколько способов. Первый это акрил плюс только вода. Второй способ это акрил плюс ПВА плюс лак. И третий способ, акрил, лак, ПВА и плюс силикон. Начнем мы с самого простого способа, это акрил с водой. Я подготовила территорию, скажем так, рабочий стол, положила под низклеенку. Тут у меня еще холст запечатанный в клеенке. Постелила все это дело я газетой. Вот холст, на котором это все будет экспериментироваться, производиться. И краски. Какие краски? У меня акрил черный, метал... металлические будут сегодня только цвета. Золотой, зеленый, синий, серебряный и такой еще перламутровый. Это все я буду разбавлять с водой и экспериментировать. В качестве рисунка я выбрала, угадайте что, ну, конечно же, перо павлиный глаз. Как же без него это будет уже третье видео с рисованием павлиного глаза. И уже в этой технике. Что я еще подготовила? Зубочистки, возможно, пригодятся. Стаканчики для развода краски. Это палочки у нас от суши, от набора суши остались. Тут одноразовые ложечки, вилочки. Думаю, пригодятся. Ну естественно, перчатки, тряпочка какая-то. Фух, сейчас я начну подготавливать красочку. Очень хочется, чтобы у меня все получилось. Иначе я буду очень расстроена, если что-то не получится, или не так красиво, как бы хотелось, чтобы получилось. И видео будет называться вообще по-другому. Эксперимент не удался. Так, сначала я буду разводить красочку. Вот я на листочке накидала примерно, как должно у меня идти этот, это перо размещаться на холсте, какие будут цвета чередоваться. Сам холст я покрою изначально а, акрилом черным, жидким, разведу его с водой. Но что я хочу сначала сделать, я хочу вот, вот эти, видно вам, вот, вот эти стороны и края покрыть а, чисто акрилом черным, а потом уже буду заливать, чтобы мне потом не пришлось ну как-то мазать дальше я так буду аккуратненько все делать пытаться не хлюпать этой краской потому что у меня нету мастерской это все делается в комнате не хочется сильно плюхкать так хорошо сейчас поставлю я на паузу и покрашу вот по краям черным черной краской так. И. Вот быстренько вам покажу, как я это сделаю. Вот, смотрите, уже по краям я прошлась. У нас 6 цветов, и я приготовила 6 стаканчиков. Черного у нас будет больше всего. Так, воды нам нужно не сильно так много добавлять в краски, чтобы она нас сильно жидко не была. Золотой, золотой добавим. Видно вам, добавляю золотой. Господи, хоть бы все получилось. Столько черный сейчас я буду это все разбавлять с водичкой секунду Так, у меня вот нашла еще такие есть штучки может они тоже пригодятся такие присосочки тюнь-тюнь-тюнь так, всасывают и высасывают Боже, помоги так секундочку начнем с черной Наверное, надо делать все в темпе вальса. Ой, Боже, воды. Так, ну смотреть, уже вижу воды очень много. Плюхнула. Эть, эть. Надо краски еще однозначно. Тут одна вода. Что за дела? Одна вода. О, это уже что-то похоже. Смотрите, видите. Не видите. Да не, надо ищу. Вообще ничего не видно там. Хорошенько разбавляем. Тут, я так понимаю, пропорции, ну, просто универсальной пропорции нету, потому что краска акриловая она разная по густоте бывает, да, и тут уже нужно определенно смотреть на глаз. Шляммся, не льемся, еще не помечу. Ну такая густая, э, как сметана. В принципе, я думаю, уже Достаточно. С водой нужно разбавлять чистой, то есть не с крана, а либо кипяченой остывшей, либо в магазине купили чистую воду, либо профильтрованную. В данном случае я взяла профильтрованную воду. Пока лошматили, пока Быстренько, быстренько. Нам еще и другие краски надо разводить. Так. Все, хай стоит. Погнали дальше. Что тут? Видно вам, не видно? Молчите. Разбавляем. Там, где мало краски, я попробую вот этой штучкой. Видите? Так. Так. Еще камера тут стоит. Ходить ее надо. Так. Зеленое что-то вообще мне не радует. Что-то она сильно густая. Золотая, красивая, вообще такая. Там золотая, золотая. Все, погнали колошматить. А -а Господи, еще телефон звонит. Так, сейчас ставлю на паузу, все быстренько по и вернусь, вернусь к вам. Все, я наконец-то размешала, ребят. Э, Не знаю. Я буду очень стараться. Фух. Поехали. Эть. Боже, боже, помоги. Так, ребята, держим. А держим за меня кулачки. Не знаю, боже, помоги. Это я как переляканная такая-то немножко. Что это... Густеет. Быстро краска. Надо работать очень быстро. Поехали, больше помоги. Какая она густая? Надо еще разгублять. Красочку надо делать еще реже. Мне кажется, это густая. И надо ножик сюда. Все. другое тело распределяем. Так. Главное не бобояться. И надо делать все темпи Чтобы было более жидкое, надо больше водички, значит, добавлять, то есть берите на заметку. Если хотите, чтобы было структурное, оставляйте красочку такую более не жидкую. Делайте я. Короче, такую раз-раз-раз. Мазанка. Окей мазанка вытираем руки так теперь посмотрю я по вот той схеме что нарисовала Павлин. какой у нас идет здесь синий потом зеленый вот где-то здесь мы вот это синяя и плюхаем. Так, вот видно оно у нас хорошо такое жителькое. Поверхность должна быть ровная. Сейчас у нас идет золотая. Я уже не знаю. Она сюда такая вытянутая должна быть. Окей. Okay. Потом у нас идет зеленая. неожиданно идет у нас где-то тут тут вот такая вот штука у нас здесь идет И здесь идет допустим Ха -ха. Ой, боже мой. Так. Идем сюда. Так, чтобы палец. Так. Немного такое оно туда будет у нас повернуто, да? Не обязательно, что оно у нас должно... Такое интересненькое тряпочка. Вот. серединку я думаю все-таки можем подправить когда она подостынет подостынет высохнет немного так. хочу вот так вот пройти Конечно, пока это на какой-то ляпала больше похоже. Наверное, я взялась очень смело как-то экспериментировать с таким. ее рисовала ну, ее эту картину по перо рисовала бы мастихинами или кисточкой конечно получилось бы намного красивести но почему бы и нет вот такой тоже в таком стиле попробовать нарисовать тоже картину длинное перо она такая будет объемистая. Так, красочка начинает смешиваться. Да, Не знаю, что делаю, что из этого получится. Короче, вот так вот решила немного подправить. размешаю зеленый цвет то я не совсем довольна результатом что есть у меня сейчас Вот оляпала, получается. Я взяла остатки черной краской. краской. И вот так. Ее уже сильно намешано, перемешано. И делаем вот так. Да, вообще ножик этот кладу что у нас тут пошло вход и ножики и ложки можем теми помогаем себе в таком нелегком деле Краска еще не высохла, позволяет с ней работать. Вот, вот так вот слив гонца. Вот так вот провожу ножиком и остатки в стаканчик стряхиваю. Оказалось, ножиком удобнее всего это делать. Так. было так изначально сразу делать. Я поняла, нужно красочки схватиться немного, а потом я беру на ножик вот так вот синюю красочку и вот так вот зубчиками провожу. Такое же самое я сделаю, наверное, и зеленой красочкой. Жидкая получилась у меня сильно здесь синяя краска. Я все равно это сделаю до логического конца все-таки сделаю, завершу. Как это так? Уж должно быть все красиво, правильно, не чепуха какая-то. Как это выглядит? Немного тяплят. Но это первый опыт, это у нас эксперимент, поэтому перчатки, как видите, я уже сняла. Уже руки в них потеют. Ну и бог с ним. Помою, всяком случае, руки. Так. Вкладываю и провожу. Я как раз от зубчика, очень, видите, от зубчиков ножиков как раз эффект перышкой пё получается. Ой, короче, психанула я, ребята. Что-то мне не нравится. Вот это все дело решила вот так: вот все ножиком размазать вместе с серединкой, создать просто рельеф пера. Все-таки синяя краска была сильно жидкая для этого, поэтому картину я буду реанимировать после ее высыхания, уже исправлять ситуацию. Ну вот, второй день эксперимента, картина полностью высохла, то есть краска полностью высохла. И сейчас она имеет вот такой вот вид. Ну что ж могу сказать, конечно, на каком-то из этапах я могла бы остановиться, сделать умный вид лица и сказать, вот наша картина завершена, вот такой вот интересный эффект получился, абстракция перина, а, перина павлиное перо в стиле жидкий акрил. Но <смех> результат мне жутко не понравился. Я думаю, из-за того, что синяя красочка была здесь очень жидкая, и она э, растекалась и не создала вот этот глазик, как у павлиного пера. Поэтому я вооружилась ножиком зубчастым. И вы видели на видео, вот это все я размазала и создался такой э, рельеф э, пера. Реанимировать эту картину я буду уже кисточкой. Сделаю уже глазик тут более так по центру. Да. Буду использовать только кисточку. Рельеф получился после высыхания очень интересный, очень красиво, но не знаю, сохранится ли он после того, как я буду эту картину реанимировать уже кисточкой. Но очень бы хотелось, чтобы рельефность и вот это все-таки сохранилась. Все-таки я хочу завершить дома, чтобы эта картина была красивой, да? Мне все-таки хочется создавать такие картины, чтобы они мне нравились, и чтобы я могла у себя их повесить на стенку или, ну, даже продать, а не спрятать куда-то в чулан и перекреститься, и хай там она лежит, и не показывать никому. Нет, я хочу создавать <с только красивые картины. Вот. Что могу сказать? Какой сделать вывод? Конечно, Первый блин комом. Это был такой эксперимент. Первый мой опыт в, в жидком акриле. И я поделилась с ним с вами, то есть вы можете ваучи увидеть какие не совершать ошибки, что не стоит браться за такие сложные картины оказалось перина, ой, павлиное перо, это сложно нарисовать в таком стиле, особенно если вы хотите, чтобы оно получилось очень красиво, возможно если бы у меня был бы опыт в этом стиле то у меня бы могло бы получиться, просто видать нужно набить руку в этом стиле но я на этом не остановлюсь. Да, первый блинком. Эту картину я реанимирую, и судьбу этой картины вы увидите уже в следующих видео. Вот, а эксперимент я буду продолжать этим же способом. Жидкий акрил, то есть акрил плюс вода. Все-таки хочется... Чтобы получилась картина с первого раза, и я возьму что-то за основу уже проще. То есть тем будет холст таких же размеров, заливка уже будет белой акриловой краской, и здесь посередине уже будут узоры. Или просто узоры разноцветные, или это будет в виде цветочков. Вот у меня ногтики до сих пор такие красивые в акриле. Но ничего страшного, думаю, вы меня простите. Поэтому жду очень ваших комментариев, что вы думаете по этому поводу. Очень прошу, сильно там меня не ругайте. Я понимаю, что... Немного не тот эффект, что бы хотелось, но, ребята, зато вы увидели, какие реально ошибки не нужно делать. Не беритесь за такие сразу сложные работы. Так что продолжение следует. Кому интересно, конечно же, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, там нажимайте, чтобы не пропускать новые видео. И все-таки узнать судьбу этой картины, да, как я ее реанимировала. И продолжение следует э, в стиле жидкий акрил, то есть набираем опыт, и вот буду с вами делиться, буду показывать, что из этого будет получаться. Все, дорогие мои, люблю, целую вас, до новых встреч, пока-пока!